Всем приветик. Совет от вашего подсознания. Расклад плюс винтажные игральные карты. Давайте посмотрим, какой будет совет от вашей души, от вашего сердца. То, что внутри вас, глубоко кубоку, то, что вы спрятали. На что нужно обратить внимание, какие совет, какие подсказки. Итак, смотрим. Совет. Вы сами у себя и есть само богатство. Цените себя, любите себя. Относитесь к себе с любовью, с душой. Цените. Также по поводу... Финансовых вопросов по отношению к финансам, попробуйте поменять свое отношение, начните также с любовью относиться ко всему, абсолютно ко всему, к своему здоровью, к окружающим людям, к своей энергетике, отношению к своему организму, по отношению к вашим возможностям, к вашим финансам. Когда у вас будет любовь, гармония в вашей душе, вы поймете, что самое главное не куда-то там торопиться о чем-то мечтать, что-то желать, а самое главное это то, то, что вы начинаете жить здесь и сейчас, с любовью, с гармонией. Даже можете использовать не только свои возможности по отношению возможности по отношению к своей энергии и к финансам, но даже отношение к самим к себе, к самой себе. Научитесь слышать свою душу. Обращайте внимание на свое состояние сердца, на глубину своей души, на глубину вашего сердца. Всем пока!